Добрый день! Это видео мы снимаем для нашего покупателя, клиента Натальи, которая заказала куколку по своим параметрам. Это куклы голубые стеклянные глаза, прошитые бровки, волосы средней длины, которые можно убрать в хвостики. И имеются суставы в руках и в ногах. Могут могу же принимать любые положения, такие же, как рожденный ребенок. Суставы немножечко имеет звук это у всех так куколок иначе они не будут держать если другие поставить то есть форму не будут держать бесполезно а, куколка может принимать соску предназначенную для детей от 0 до трех лет также она может пить из бутылочки поглубже надо засунуть вот таким образом Пока она лежит, она пьет. Когда ее держите столбиком, она должна будет пописить, чтобы процесс питья был более ускоренный. Можно сделать в бутылочке дырочку немножко побольше. Прям звук даже есть, кого-то высоваклил. Ну-ка давай попробуем пописить. Вот она писит. Ой, все меня. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам она очень понравится. Всего хорошего.